I found peace in the dark of night. Tabletops counters in the early hours. Stone cold inside. Смотрите, как туманом все прям заносит, то есть уже холмы вот эти вот, горы, вершины, как их правильно назвать, прям туманом занесло и скорее всего сейчас не вонет, ливень хороший, может быть и нет. Ну, кстати, я вот на первый водопад поднимался, очень большая влажность там, то есть чем выше поднимаешься, тем больше влажность. А мы сейчас съехали с основной трассы, и я сейчас хочу еще проверить несколько моментов Сейчас мы к храму подъедем, и рядом с ним еще какие-то есть обзорные площадки. И, в общем, все посмотрим, постараемся постараться. Главное, чтобы погода нам не помешала, Так, в принципе, нам больше ничего не мешает. Кстати, этот навигатор работает именно в приложении Maps.me То есть я не подключал никакой другой навигатор. А, ну, опять же, дополнительно надо скачать а, карты, чтобы они работали в офлайн режиме без интернета. Но если есть интернет, то вообще будет еще лучше работать. Так, ну, я так понимаю, мы уже, в принципе, подъехали рано ну, прям в принципе ничего такого нету особенного я даже не буду выходить сейчас проверюсь и посмотрим на прокурке развернемся и поедем дальше большое ни монахов, никого не видно. И даже то ли он заброшенный какой-то. То есть давно его не ремонтировали, походу. Вы прибыли в пункт назначения? Да знаю, что я прибыл. Спасибо большое. А памятник какой-то монаху стоит. не монаху, непонятно. В общем, молитвенный... Строение, стоят отдельно Без окон, без дверей Сейчас мы разворачиваемся Я отмечаю новую точку на карте И мы едем с вами дальше В общем, вы катаетесь со мной по Качангу По острову Качанг В общем, ничего здесь интересного такого нету Старые строения тайские Может быть, там и живут монахи ну, сейчас мы отметим точку новую, потому что они рядом, и поедем. Вот одна какая-то вообще на воде непонятная. Ну, карта вроде бы проложила, не знаю. У меня не амфибия, так что... Через 200 метров поверните направо, затем поверните налево. Как я понимаю, это какой-то водный аттракцион Можно покататься самому То есть взять каною Можно нанять тайского лодочника Лодочник, отвези меня куда-нибудь В общем, поехали, посмотрим Пока не тайцы за мной не бегут Не говорят, дай денег Надо ехать Посмотрим сейчас что там такое за озеро, есть ли там лодочники. Затем так, что мы не туда едем, что-нибудь хочешь сказать? Сюда мы едем. девчонки мальчишки не знаю куда я ну, в общем рядом с этим плакатом где я остановился изначально а, сейчас вот какой-то непонятный у меня маршрут по бетонному мостику то есть буквально пришлось мне развернуться в обратную сторону и здесь был отлив воды нету а, в общем иногда навигатор все-таки подтупливает то есть здесь обычно... А, нет, здесь можно... Что-то паутина блин, лезет. Короче, здесь надо идти. И мы выходим, скорее всего, вот к этому водоему. Да, вот она, бетонная эта дорожка. И на этом водоеме можно поплавать на лодке. Пойдемте сейчас, прогуляемся, посмотрим. А да вы музыку послушаете. Like thoughts of you Like a wave returns to the sea Into the blue They change but in a cycle That I can't lose Each painful but delightful To live through что девчонки и мальчишки судя по отливу покататься по этим каналам никак не получится потому что большой отлив и лодки все стоят на мели всякие вон крабики ползают у нас тут кстати я снимал подобное место нахождение это в районе фукеты там на национальный парк был кому интересно можете посмотреть и опять дождик пошел. А я с собой не взял ни пакета, ни чехла фотоаппарата. В общем, идем мы сейчас с вами обратно. И едем в новую точку, которую я отметил на карте. Пойдемте. Точнее, побежали. В общем, вот такая вот погодка нас застала, ребятишки. И не знаю, как долго он будет. Или быстро закончится. Но... Чувствую, обзор пляжей острова Качанг может у нас сорваться, если дождик не прекратится и солнышко нас не порадует. Так что, смотрим дальше. Ну что, девчонки и мальчишки, в общем, мы приехали в пункт назначения, как нам говорят. А здесь, Адобес, на с снотровой площадке, ну, сейчас дождик идет, и выходить, опять же, отметь. А когда, скорее всего, здесь нормально, то есть водки какие-то, каяки, лодочники гоняют с туристами, Так что, как видите, дождик как-то внезапно начался. Ну, также потом внезапно закончился и опять начался. Так что, ждем. Точнее, сейчас будем разворачиваться и поедем уже в обратную сторону более такой район, где ну, оживленный Здесь все-таки туристов мало и даже В общем, окошко я закрываю, он нас сейчас затопит Поехали дальше так, ну что, девчонки мальчишки, мы приехали на обзорную площадку Ну, в принципе, здесь хотя бы что-то видно Острова, но погода, конечно, нас подкачала сегодня то есть мы ехали, получается, с вами вот с той стороны. Все точки я вам поставлю. Посмотрите. Обязательно. Ну, сейчас сделаем фотографии, снимем немножко видео для вас, для моих жителей, любимых. И поедем дальше еще на одну обзорную площадку, также по этому маршруту. В общем, пойдемте. Да, конечно, бит. Вид очень красивый. А там, где не пойму, то ли солнце лучи пробивают, да, солнышко там у нас выходит. И тот пляж прям белый, прям хорошо солнце на него ложится. А там еще облака, тучи, облака. В общем, поехали с вами на другую обзорную площадку. Так, в общем, также присутствует тут такой вот мини-бар. Ну только без алкоголя бензин в продажу то есть если вы на байке приехали какие-то экскурсии проводятся и сейчас мы с вами едем дальше едем дальше на обзорную еще одну площадку а потом будем возвращаться по этому же маршруту как мы сюда ехали поехали